Передаем сигналы точного времени. Герои, злава! Слава Украине! Ну, Началось все это еще 22 февраля, когда Путин признал независимость ДНР и ВНР. Именно с этого дня я начал выходить в пикеты. Россия и Украина стали еще на один шаг ближе к войне. Теперь вероятность войны уже практически стопроцентная. Она запрещена все мероприятия публичные. Я бы не именно, пожалуйста врать и на мою площадь. Иначе будет приучены к административной ответственности. Я выхожу, потому что я не могу по-другому. Я морально готов даже к тому, что меня посадят в тюрьму, в конце концов, за это. Меня это не останавливает. Терпеть больше невозможно. Молодец. Путин – военный преступник! Путин – убийца! Хабаровск против войны! Путин, ты не уйдешь от ответственности! Ты будешь гореть в аду! Николай, молодец! Молодец! Молодец! Молодец! Молодец!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 Я не согласен с тем, что происходит сейчас. Нет ядерной зиме! Сейчас просто настало такое время, что нам нельзя молчать. Мы должны четко сказать, что мы против. Мы хотя бы высказываться в кругу своих друзей на работе, когда вы слышите какие-то одобрения за эту якобы операцию. Пожалуйста, не молчите, говорите. Давайте, городом, мы не боимся! Мы не боимся! Мы не, мы не боимся! Мы не боимся! Выставка около кинотеатра Победы для сторонников спецоперации несколько мрачена актом, ну если не вандализма, то проявление иной гражданской позиции. Говорят, что сам кинотеатр Победа открестился от этой выставки, заявив, что не имеет к ней никакого отношения. Как и другие акции такие, акции, выставки организуются часто при поддержке чиновников. Украина нарушила все минские соглашения. Оскорбление не помогает взаимопониманию. Аргументы продуманы. говорите. Военных все Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет войне! Нет! «По маме я украинка». <звучит> я переписываюсь, там, общаюсь с друзьями, э получаю сообщения от э, родственников своих друзей э и присылаю совершенно ужасные фотографии, видео, сообщения. И самое, на мой взгляд, э Ужасное и трогательное, что самые теплые слова поддержки мы получаем именно из городов, которые бомбят во время специальной операции солдаты и вооруженных сил Российской Федерации. Степанов Владимир Владимирович, и Тиран отечественной войны и мировой, второй мировой войны.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 То есть вы не поддерживаете специальную военную операцию? Ну какая-то какая операция. Если, если 11 миллионов беженцев рыскает, бегает с детьми, все бросили, хозяйство в хозяйство, квартиру бросили и прячется по Европе с детьми. Ну какая это? Это все ясно. У вас мероприятия О, вы можете быть. Нет, в... на нее, на У вас кто-то Нет, просто я сегодня на Гвардия, капитан. Это дедушка. Это ваш дедушка. Бессмертный полк. Я против войны в Украине, я против любой войны. Все, я в шоке. Я в шоке, что мы, мы объявили войну Украину. Путин, уходи! Путин, уходи! Путин, уходи! Путин, уходи! Молодцы, это плечи. Молодцы, с Вы с вами, реально, у А вы в какое дело девушку ведете? Сейчас мое требование, уберите ползарки. Берите, согретьте. А как ты думаешь, вообще, что-нибудь мы сможем поменять? Мне кажется, если каждый человек найдет в себе силы, то да. Оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, а также тем, кто остался в Луганске и Донецке народных республиках. За народ, за президента, за победу! За народ, за президента, за победу! С первого дня проведения специальной военной операции «Единая Россия» оказывает всестороннюю помощь эвакуированным жителям, а также тем, кто остался в Луганской и Донецкой народных республиках и на освобожденных территориях. Так, мы за мир. Нам жалко тех людей, которые погибают с нашей стороны, с украинской стороны. А что случилось, Галина Васильевна? А ничего, я раздавала листовочку «Мы за мир» На всем мире. Ну, наверное, наверное, Я могу дать лиспуск. Давайте мы не будем распускать. Почему а это не будем? Вообще, это... Я журналист. Да, да. А, вот они, да. А можно посмотреть? Да, Может... да. Давайте. Тихо, тихо, не надо выхватывать. Не, да, не Давайте это, не надо раздавать. Нарушение закона. Да какое нарушение, журналист? Не препятуйте. Отойдите. Да, на 5 метров, отойдите. Да, отойдите стоим. на 5 метров. Мы так стоим От автобуса метров. не препятствуйте, а то заберу да. вас. Мы не препятствуем. То есть мы так нищие. Чего у меня вот пенсия, там 15 тысяч. Попробуйте вдвоем на нее прожить. 15 тысяч пенсия. Мы живем с ребенком вдвоем. На эту пенсию она учится. Она не работает. Не чтобы вот эти деньги на нас нищут. Узоки вот этих. Мы, блин, бомбы туда кидаем. Миллиардные бомбы в долларах. Не в рублях, в долларах. И убиваем там людей. Разрушаем города. Ну это как? Это, ну, я не знаю, как вот объяснять людям, чтобы выходили не боялись. Мы всех не пересадят, не, ну, не могут они всех посадить. жена говорит, первое, что бы я сделала, если бы это все кончилось, я бы волонтерам восстанавливать Украину. Просто вот это чувство вины, да, оно, оно есть. Если говорить о тех акциях, на которые я выходил здесь, да, они прежде всего были продиктованы моим чувством личного стыда какого-то за то, что происходит и делается от моего имени. Наши акции могут выглядеть жалкими, смешными, беспомощными. И если мне мои украинские друзья скажут, ну, ты, ну слушай, ну мы тут под бомбами, вот, а вы даже не, не можете там что-то сделать, я, я, ну я это приму. Да, но, но, тем не менее, вот это чувство стыда, оно а, заставляет делать что-то, чтобы хотя бы сказать, что не весь а, русский народ, не все россияне, вот, зомбированная этой пропагандой и готовы отдавать Украину сведение Путина. Да нет, возможно, не было больше солики. Тяжелые времена очень, мы все это знаем. Сейчас люди убивают людей. Огромная трагедия. Каждое утро я смотрю так же, как и вы новости. Душа болит страшно. целовать родина это бабушка нищая на вокзале продающая картошку вот это родина здравствуйте друзья привет дороги я думаю, половина зала за войну, половина против. Так? Нет. Нет, нет больше... Ой, Давайте я спрошу, больше за войну? Против. Или против? Против. Ну, это удивительно, честно говоря. Ладно. Я Фролов Татьяна Ивановна. Имею честь представиться. Да, меня...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 Это просто безоговорочное зло. зло. И вот не зря такое совпадение, что вот этот символ всей операции, вот это вот зига, вот для меня это одна асоциация. зло. Вот и все. Бессрочный протест против войны. Смоленский активист Виталий Цицуров ежедневно выходит на одиночные пикеты против полномасштабного вторжения России в Украину. Акции он проводит неподалеку от здания администрации Смоленска, напротив управления МВД. Италия развенчивает пропаганду и рассказывает прохожим правду о военной агрессии России, ссылаясь при этом на статьи ООН или официальные заявления. А вы каждый день выходите на одиночные пикеты, пытаетесь с донести свою точку зрения. Почему вы это делаете? С ущербом для себя. Ну, я не могу сказать, что для меня какой-то есть ущерб. Скажем так, ущерб для нас всех уже наступил, и он будет только увеличиваться. Но Я пытаюсь донести до смолян простую мысль о том, что вот как раз сейчас нужно отбросить вот эти все фразы о том, а что это изменит и прочее, и нужно просто не бояться сказать вот вслух то, что вы думаете. Вы имеете на это право, мы имеем на это право, и мы должны сделать это именно сейчас. Думаете, почему? Почему? Да. Ну вот женщина сейчас говорила, что вас надо в полицию забрать. Потому что.. Потому что запуганные и Девочки, поймите, когда ваша страна в войне находится, нельзя вот это работать. Вот это нельзя. Мы должны поддерживать наших пацанов, которые. Я пытаюсь И вот это ерундой, вы, вы не защитить пытаетесь! Нет. Почему вы совсем другими вещами занимаетесь? Нет, я пытаюсь. Это не защита. защита. Это не защита. Вы вышли э, возложить цветы против войны. Я прошу прощения у отца за то, что мы не уберегли мир. Я видел на меня доносы, это пишет один человек. Да и черт с ним пускай пишет. Я ведь родился в Советском Союзе, и сейчас получается так, что одна часть моей родины напала на другую часть моей родины. Понимаете? Первое, что я сделал, когда узнал, что вот 24 февраля Путин напал на э, Украину, я сделал маленький плакат такой «Стой, сволочь фашистская, назад». Приехал, встал здесь на фоне на «Всемир, Украине, свободу России» с этим плакатом, сфотографировался и разослал по всем сетям социальным, где смог. Я могу сказать вот точно, что малый бизнес в основном, я бы сказал, даже процентов на 90, это антивоенный бизнес, это антивоенные взгляды. Потому что, знаете, вот бизнес – это жизнь, а война – это смерть. Ну, это похоже, как было в Германии, фюрер. Также пошел расширять свое пространство. Вот. Немецкий мир искал, а сейчас вот русский мир. Нашлись у нас люди, которые пошли бороться за русский мир. Ну, это вот и есть и нацизм. Ко мне просто подходят и мамы с колясочками и детишки. Мы абсолютно, мы все очень, все, что вы рисуете, говорите, мы абсолютно все это поддерживаемся, но мы боимся, боимся выходить. Каждый день тысячи людей в городах по всей России игнорируют запрет властей и выходят на мирные акции протеста с требованием прекратить военные действия на Украине. По количеству задержаний за антивоенное выступление в России Петербург занимает второе место. 5423 человека были задержаны в Питере, начиная с 24 февраля. Это данные УВД Инфо. А на первом месте, понятно, Москва. Было бы странно, если бы нет. 8949 задержанных. Протестующие выходили и на Красную площадь. Смотрите сами. и к Белому дому. Да, чаще москвичи выходили по одному и молча, просто с плакатами. Тех, кто пытался высказаться, обрывали на полуслове, Ну или на полурифме, как пенсионерку Ирину Трифонову. На Манежной площади она начала читать отрывок из поэмы Роберта Рождественского «Реквием». Хотя декламирование этой поэмы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 Люди, по сердца стучатся, помните, какую цену в на счастье. Пожалуйста, помните, подождите, подождите пожалуйста, я не заохнулся. Там же, на Манежной, произошло и знаменитое задержание за два слова. Всего два слова. И миллионы просмотров в Ютьюбе. Я просто хотела спросить, как вы думаете, если здесь просто сказать два слова? Меня это сейчас арестуют или нет? Вас уже задерживают. Они же вообще не смотрят на то, за что задерживают. Они вот подбежали ко мне сбоку, они даже не видели, что на этой табличке написано, в принципе. у нас сейчас за что только не задерживают. С таким же успехом вот можете выйти с плакатом, где написано будет «Россия», и вас тоже задержат тут же. И штраф выпишут. Два слова Марины Дмитриевой стали и вирусным роликом в интернете и источником вдохновения для тех, кто до этого не собирался протестовать. Нас да, вдохновило это видео. Мы решили выйти с такими же плакатиками. У меня было написано одно слово, а у подруги было написано два слова. Вот Дорогу. Так, и девушки, смотрите, выселение. Селение. Их задержали, отвезли в отделение полиции, на утро отпустили. Ну, в общем, обычное дело. А потом Аенкова и Перова снова вышли на улицу, на этот раз в 5 утра, к зданию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Видимо, фото, которое мы сделали на фоне МИД в белых платьях, залитых красной краской, было настолько ярким и э, впечатляющим, что оно попало в СМИ, и после этого очень сильно разошлось по всем репостам. Его зарепостили очень известные издания и известные политики, и после этого произошла такая огласка такого уровня, что... Нас начали разыскивать по городу, для того, чтобы задержать и дать нам статьи за то, что мы сделали. В 2022 году российские власти побили рекорд. Рекорд борьбы с протестами. По подсчетам наших коллег из ВД «Инфо», из-за антивоенных выступлений было задержано около 19,5 тысяч человек. Это действительно рекордное число за последние 10 лет. Кроме того, возбуждено более 300 уголовных дел, все по той же антивоенной теме. На первом месте по популярности среди силовиков статья «О фейках про российскую армию». Статья 207.3 УК. Она появилась уже после начала войны. Именно по этой статье московский муниципальный депутат Алексей Горинов получил 7 лет колонии, а политик Илья Яшин – 8,5 лет. И что теперь? А вот смотрите, свежие фоточки из Телеграма. Цитата из итоговой аналитической статьи издания «Верска» совместно с вдНФ «Инфо». «Количество людей в России, настроенных против войны, больше, чем кажется. Без задержаний с конца февраля прошло лишь 18 дней. То есть практически каждый день кто-то протестует против войны». Конец цитаты. С новым антивоенным годом!